Всем привет, с вами Валер Акас, и сегодня мы находимся в блокаде. Я совсем недавно начал играть в эту игру. Да, несмотря на то, что в этой игре уже много лет, только сейчас начал ее играть. Да, такие люди еще существуют. И, собственно, по этому поводу я решил записать свой первый бой в этой игре. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео. Серьезно? Меня, блин, с первого же выстрела? Что это, блин? Это так всегда или это просто потому что я новенький? Тихонечко идем, тихонечко. Тихо. Меня никто не видит. Аля, бежим. Ребят, я еще ни одного не убил. Серьезно? Что? Блин. Дам. Е. Да ладно. Ура. Капец, второй, ох, капец, все, как началось, так и закончилось. 17 <си> Ой, цы, что? Ну глядь... <си> <си> <си> Да что такое? С одного выстрела Ты просто один выстрел хватаешь меня завалить What? Я вот только что увидел, у меня сразу что-то уже убивает. Что за фигня? Капец. Ты испанж, да? Oh. Да, конечно, они со всех тут ходят, да, конечно. понять с тобой пойду. Если чё, ты прикрываешь меня. Это что? <свист> <свист> <свист> Опа. Да что за фигня это? Угу, mm видите, -hmm, поэтому уже не выходить. <свист> а, <Ага. свист> Да, что я столько что его увидел. <свист> <свист> да. Давайте я вот за вот этим окошком буду следить. Уйди отсюда. Да откуда? Я же за ящиками встал. Да что такое вообще? Как только я кого-то увижу, меня кто-то убивает. Причем тот кого я увижу. Может. Ух ты! Тихо, тихо. Спокойно. Ой, ё. Что там было? Сколько? Что это было? Тут, блин, конечно, смысла нету автомат брать. Мужцы со снайперками ходят. Блин, не вижу смысла брать автомат. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами был Валерикас. До скорой встречи. Пока.